А нормально ли у вас проходят взаимоотношения, то есть вы понимаете друг друга без каких-то или еще чего-то? Или бывают все-таки стычки, а где борщ? Это из, из, из разряда Манкиных советов. А, ну в общем смысле, как устроен быть, да? Проще так вот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 смотрят за детьми угу. и как бы в три часа она уходит. А всё. ужин остается на тебе? Да, все, получается, и как мама реализуешь все очень замечательно. и да, мы потом потому, начинаем да. там и гулять, и в парке, и в секции, все это вторая половина дня, это все на мне. Все спокойно угу. успевается, то всё есть спокойно нет таких вот проблем, да. как у меня там все, все рушится, нет времени.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 там, если ты дал слово, ты его держишь, то здесь получается, что тебе нужно взять и отдать, а ты же не знаешь, как он это сделает, а результат зависит от полностью команды. А у тебя как это проходило с делегированием? А С делегированием именно на сайте или ну, в вот... ботабухе? Нет, именно давай про бизнес. Про бизнес. Да. Ну, когда получается, я забеременела первым ребенком,